Доброго времени суток. Вспомнил про томарное золото и подумал, почему бы не сделать ролик на тему. В общем, вот. Зайду немного издалека, будет немного нудновато, но иначе никак. Томарное золото – это приготовленное особым образом золото, имеющее вид белого порошка. Тони, Тони! В котором атомы золота соединены между собой нетрадиционным образом – кластер. 10 атомов и более, а всего лишь по одному или два атома. К известно, различные клетки человека могут делиться не бесконечное количество раз. Каждый вид клеток имеет разное, но конечное количество делений. Ввиду того, что каждый раз при делении от родительской ДНК с помощью теломера отрезается небольшой фрагмент – теломер. Теломер расположен на концах хромосом, он как бы запечатывает и стабилизирует цепочку, поэтому при каждом делении ДНК укорачивается на длину теломера. Таким образом, ДНК, попавшая в обе дочерние клетки, становится укороченной. И ДНК, и обе ДНК вечерние клетки становятся дефектными по сравнению с родительским источником. Теряется информация о части функции родительской клетки. Следующее деление двух получившихся дочерних клеток и образование уже четырех происходит опять с укорочением теломера ДНК. Данный феномен носит название концевой недорепликации и является одним из важнейших факторов биологического старения. Но теломераза при помощи собственной РНК-матрицы не только обрезает, но и достраивает теломерные повторы и удлиняет теломеры. В большинстве дифференцированных клеток теломераза заблокированы и ничего не достраивает, однако активно в стволовых и половых клетках. Oh Теломеры укорачиваются, человек становится ближе к земле, точнее ниже уровня земли. <музыка> Кое-что на ум пришло. Каждый раз, когда теломер становится короче, мы все больше становимся меньше похожи на своих родителей. Раньше длительное время считалось, что по изделении получается точная копия исходной родительской клетки. Но в результате исследований в 1965 году ученого Леонарда Хейфлика. <музыка> Выяснился следующий предел, так называемый лимит Хейфлика, ограничение количества делений соматических клеток. Хейфлик наблюдал в микроскоп, как клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 делений и проявляют признаки старения при приближении к этой границе. Эта граница была найдена в культурах всех полностью дифференцированных клеток, как человека, так и других многоклеточных организмов. Максимальное число делений различно в зависимости от типа клеток. Еще сильнее различается в зависимости от организма. Для большинства человеческих клеток предел Хейфлик хейфлика составляет 52 деления. Когда клетки в культуре приближаются к пределу хейфлика, старение может быть замедлено от деактивации генов, которые кодируют белки, подавляющие образование опухолей. Это в частности белок называемый P53 и белок ретинобластомы PRB. Измененные таким образом клетки рано или поздно достигают состояния называемого кризисом, когда большая часть клеточной культуры умирает. Иногда, однако, клетка не перестает делиться при достижении кризиса. Обычно в это время теломеры полностью разрушены и состояние хромосом ухудшается с каждым делением. Оголенные концы хромосома распознаются как разрывы обеих цепей ДНК. Повреждение такого рода обычно устраняются путем соединения разорванных концов, однако в данном случае соединенными могут оказаться концы разных хромосом, так как они более не защищены теломерами. Это временно позволяет решить проблему отсутствия теломер. Однако во время анафазы клеточного деления сцепленные хромосомы разрываются на части случайным образом, что приводит к большому количеству мутаций хромосомных аномалий. По мере продолжения этого процесса геном клетки повреждается все больше. Это объясняет старческие недуги типа Альцгеймера и слабоумие простите Наконец наступает момент, когда либо объем поврежденного генетического материала становится достаточным для гибели клетки путем запрограммированной клеточной смерти. Либо происходит дополнительная мутация, активирующая фермент теломеразу. После активации теломераза некоторые виды мутировавших клеток становятся бессмертными. В конце останется только один. Так, многие раковые клетки считаются бессмертными, поскольку активность генов теломеразы в них позволяет им делиться практически бесконечно. Кроме того, теломеразы активирует гликолиз, что позволяет раковым клеткам использовать сахара для поддержания заданной скорости роста и деления. Эти скорости огромные и сравнимы со скоростями роста клеток зародыш Теперь понятно, почему в процессе жизни человека клетки начинают работать хуже и хуже. Они уже не справляются с негативными влияниями окружающей среды, хуже происходит обмен веществ, очищение клетки от шлаков и в результате клетка гибнет. Исключение составляют половые клетки, они не меняются со временем. Да, я слыхал про то, что на основе раковых клеток хотят замутить эликсир бессмертия. В фильме «Я легенда» рак лечили с помощью только какого-то бешенства. Итог мы знаем. Это перекликается с древними данными Аюрведы, которая говорит об аджасе, а именно Айурведа говорит, что продолжительность жизни человека зависит от аджаса. Количество аджаса фиксировано у каждого, и оно передается человеку от матери и отца во время зачатия, количество теломеров и ДНК. В данном случае идет речь о так называемом «малом аджасе», поскольку существует еще большой аджас, и он связан с гипофизом. А именно с гормонами роста, самототропный гормон, который в последнее время также используют при борьбе с процессами старения. Продолжение в следующей части. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки или незлайки. До встречи.